Знак. ССАР... Ж... Дай знак. Дай знак. Дай вот знак. Сказал, Дай знак. Дай знак. <связь> не... не есть... ты конечно ловку знак. Охота началась. За За да, одумайся, такого не надо. Убей моего друга! Убей моего друга! Пожили и хватит. Так жестко, еще никто не скрещал. Ну давай, поехали. Убей меня! У убей меня, говорю. Дядя Толик, убей, пожалуйста. Убей. Мне, мне нужна смерть. Я все равно перерождусь. Почему ты не хочешь меня убивать? Блин, я не обкалась. <сёк> Чего? А -а -а я хочу настроить звуки. Я настрою звуки. А я поговорю с ним. <сёк> <сёк> Слышишь ты? Не слышу. О, ты же лазка, Это не охота Это не охота Это не охота Это не охота, Это не охота. Это не охота. <связь> за... почему ты закрыл дверь, ты не скажи! Скажи, зачем ты закрыл дверь, ты меня убил! <связь> <связь> ты что молчишь? Куся, скажи что-нибудь Держу. Это будет было... неохота! Да ты что издеваешься? зачем двери закрываешь за собой? Ты скажи, пожалуйста. Где? Я... Это не охота. Это не охота. Успокойся. Это не охота. Oh no. А можно мне тоже такую упаковку? То, что здесь происходит? Упаковку? Это что? Это что играет? Это охота? Это охота? Он просто передо мной заспал. Ой, боже, что ты делаешь? Что нужно? Ой, на хероходу. Что творишь? Опять за свое? Убей нас, убей моего друга, убей моего Ой, Боже мой, и голова болит. Думайся. его не вижу, где он? Где он ходит. Господи. Тем как он у стола ходит, на ну, юлки, палки. Я люблю стол. А, больше холодильник любишь? Нет, холодильник я не люблю. Если бы я люблю холодильник, я бы не страдал. Да, он идет. Зачем он сюда идет? смотри увидишь ты видишь меня прекрасно эй давай давай отсюда ушел быстро где мы видим быстро ушел привет да стой стой не туда на вот там геймплей называется смотри смотри дай сюда дай сюда где Якое подойди Мне сюда. Нет, я спрятал. Пойди сюда. Не буду я никуда подходить. И... И что? Ч ⁇ ты... Подожди. Я попасть не могу, да? отдумайся. Я хотел прикольную штуку сделать. Давай, пошел, играть. Потихонь. Еще убираешь? Эй! Эй, это мои карты! Ушел! Отдай ну, мои тут. карты! Куся! Куся, отдай карты мои! Карты отдай! Куся! Думай с Блять, выпустите меня отсюда нахер. Где Что он? это? Что это? Где он? Я не знаю, где он. Знать не хочу. Где он появился?